Сложилось в стране, как вы знаете, сложная экономическая обстановка. Хочется какой-то стабильности, хочется в дальнейшем, чтобы была достойная пенсия. Я стал задумываться все-таки, где же мне достать э, дополнительный доход, как его организовать. Вот, и решил э, посмотреть информацию в интернете, наткнулся на проект «Территория инвестирования» и решил попробовать себя в этом. Я прослушал водный курс, мне очень эта идея понравилась, вдохновила. Получил дополнительный заряд мотивации, после этого даже практически не раздумывая, сразу записался на тренинги вот, и решил дальше вот заниматься, развиваться и не стоять на месте. Самое главное – действовать. То есть не просто смотреть курсы и ничего не делать, а именно действовать. В данный момент вот стараюсь реализовать свой проект. Выбрал для себя стратегию создания доходного дома, потому что, во-первых, это пассивный доход, пассивный бизнес. То есть при минимум ваших вложений вы получаете большую отдачу. Этот дом я нашел с помощью таких сайтов, как ЦАН, Яндекс недвижимость, Риэлторов я не привлекал, то есть полагался на свои силы. Информации, которая дается на курсах, вполне достаточно, чтобы самостоятельно осуществить поиск по определенным критериям, по чек-листам так называемым. Поэтому все дело самостоятельно, без привлечения риэлторов. Выбрал именно данную территорию, удобную для меня, хорошую транспортную доступность, поэтому решил реализовать именно здесь свой первый проект. На этот объект я уже вышел за, буквально за две недели до окончания одобрения ипотеки, то есть у меня сроки были сжаты. Срок реализации проекта, начиная от покупки до завершения ремонта, должен занимать, и я на этот срок тоже выхожу, 2-3 месяца. То есть 3 месяца это максимально для реализации данного проекта. Это уже с ремонтом, со всем заселением, то есть под ключ. Срок окупаемости он практически сразу, потому что я этот проект реализую без вложения личных средств. Территория инвестирования, во-первых оказывает очень существенную поддержку в плане информации. У них всегда доступны тренинги, всегда доступны групповые чаты, то есть можно обратиться к коллегам за помощью. Очень хорошо все помогают, такая сплоченная большая команда. Самые ценные ресурсы – это, прежде всего, время. Вот. Если вы хотите в дальнейшем обеспечить свою жизнь достойную, да, там, пенсии, которая ближе будет подходить, советую пройти курсы. Территорию инвестирования в этот проекте я пришел 2 апреля, и вот в течение там, полугода я полностью реализовал свой проект, начиная от покупки дома и заказчиков заканчивая ремонтом и стройкой. И сейчас, по прошествии двух месяцев, я получаю стабильный денежный поток уже. И плюс ко всему я решил свой жилищный вопрос. То есть я переехал, можно сказать, в полноценную двухкомнатную квартиру и дополнительно еще на этом зарабатываю деньги. Поэтому для каждого есть хороший шанс вот, с помощью территории инвестирования именно свои жилищные вопросы решить и обеспечить свое дальнейшее будущее.